здравствуйте мои дорогие Я спешу напомнить вам что уже 11 мая в нашей школе шитья стартует марафон по пошиву панамы всего за несколько дней вы научитесь строить выкройку панамы на любой обхват головы и конечно же шить ее а еще прекрасно проведете время в компании единомышленец и поборетесь за классные призы присоединяйтесь прямо сейчас потому что чем ближе к старту тем выше цена до 5 мая она минимальная ссылка на сайт будет в описании также дальше прикреплю работы наших участниц с предыдущего марафона по большему панамы